Добрый вечер, дорогие друзья, добрый день, доброе утро всем-всем, кто нас видит и слышит. В рамках некоммерческого проекта «Браво» мы встречаемся с уникальными людьми, которые великодушно делятся с нами опытом познания, проживания, действительности. И сегодня в четверг у нас в гостях по доброй сложившейся традиции, я бы сказал, человек искра несравненная, с жемчужной улыбкой, Светлана Лаврова. Светлана, здравствуйте. Добрый вечер. Как, как всегда, мне очень приятно, что вы меня приглашаете, что интересны мои темы. Мне это, мне это очень приятно. Кстати, про тему. Знаете, заявленная вами тема меня заинтриговала, как и какая другая. Ну, я вру, конечно, но не могли бы вы ее более подробно как бы, осветить? Выживаю через ложь? Да, именно так. Да, конечно. Ради этого я сегодня сделала тему. А почему эта тема у меня образовалась? Потому что вы, наверное, ну, многие уже, кто смотрит этот канал, многие сейчас уже смотрят этот канал, он самый один из самых больших, и знают, что сейчас помимо ретритов у меня есть индивидуальные чаты, где я, Вячеслав и определенный человек, мы с которым мы работаем, с которым мы проходим определенные этапы его жизненного пути. И как раз в, этот, в этих чатах, вот, эм, видя и слыша то, что говорят люди, то, что они делают, то, что как они интерпретируют свою жизнь, складывается определенное, определенное видение, что у нас большинство людей выживают через ложь. И это, к сожалению, на сегодняшний день самый, самый банальный, самый простой способ, чтобы перейти в определенное состояние самого себя, чтобы мы могли более или менее комфортно выживать. Что такое «выживают через ложь»? То есть это не просто, когда мы говорим, что вот я хочу вот это познать, я хочу к этому прийти, я хочу вот это вот увидеть. И ты думаешь, ну блин, ну если ты хочешь, ну это же так просто. И ты начинаешь человеку говорить, вот чтобы прийти к этому, чтобы увидеть вот это вот, нужно вот то-то, то-то, то-то. По, по большому счету говорим самые простые, самые банальные вещи. Причем те вещи, о которых каждый не промышлю этого слова, каждый из вас знает, каждый из вас слышал, каждый из вас предполагает, что это есть. Но по определенным причинам либо не хочет этого слышать, либо не хочет это осознавать, либо не хочет в это идти, потому что как только он начинает себе в этом признаваться, в определенных вещах, почему он не может продвинуться к самому себе, почему он не может изменить свою жизнь, почему он не может сделать вот то-то. Это лишь потому, что... Он не хочет себе признаться. Только через истину ты можешь прийти к самому себе. И когда мы приходим к самому себе, когда мы приходим к этой истине, то мы понимаем, почему мы не можем прийти к определенным вещам. То есть, например, человек говорит, вот я не хочу там, ну, банальный пример, да, вот грубо говоря, вот я не хочу, например, там, работать, вот мне не устраивает моя работа. Ты говоришь, ну, как бы увольняйся. Он говорит, ну как я уволюсь, вот у меня же вот это, это, это, пятое, десятое. Ты говоришь, ну вот возьми, уволься, и... ну какая тебе работа нравится? Причем человек может осознавать, какая ему работа нравится, какая, какой ему вид деятельности нравится, как, как он может себя реализовать. Но он в это не идет. И не идет ведь он не потому, что он не знает, как туда идти, а не идет потому, что ему не хочется разрушить то, что есть у него наработанного. Вот, знаете, такая есть поговорка, и когда я это услышала, я ее первый раз услышала, когда мне было, наверное, лет 16, и на меня она так произвела такое впечатление, шарашивающее, что я даже не поняла, как вообще люди могут это говорить. Я как-то сидела с мамиными подружками, и они что-то говорили, одна говорит там, вот у меня вроде там мужчина делает то-то, то-то, а другая говорит, ну ничего, говорит, хреновенький, да мужичок, хреновенький, да свой. И у нас, понимаете, у нас вся жизнь на это настроена. Вот как бы хреновенько, но свое. И мы так боимся уйти от своего хреновенького, мы так боимся вылезти из своего болота, мы так боимся вылезти из вот этих вот своих проблем, потому что мы их знаем, мы не хотим их решать. Нам как бы же не важно решить эти проблемы. Большинству не важно решить эти проблемы. Большинству важно быть авторитетом в своих проблемах. То есть, когда к ним приходят, они говорят, они говорят, я знаю. И они действительно знают. Они действительно как рыба в воде, в, своей, в своем вот этом вот болоте. Они как рыба в воде, в своих вот этих вот залежнях, вот в своей этой тухлости. Они знают каждый уголок. Они знают каждое вот это вот говнецо, которое так или так попахивает. И самое, что интересное, что им комфортно от того, они вот в этом мире, вот в этом вот своем мирке, в этом своем болоте, они, э, они герои, они короли, они королевы. А что будет, если они вылезут из этого болота и пойдут в чистое море? Они же там будут никто, там же нужно будет завоевывать себя вновь и вновь, завоевывать себя для самого себя. И это опять труд, это опять годы, это опять... Э, это опять новое сознание, новые, новые какие-то преодоления самого себя. А кто хочет это делать? Меньшинство. Большинство только хотят говорить, что я хочу это сделать. И у нас, когда мы открывали со славы вот эти вот чаты, я их называю троечки, и когда мы их открывали, первое, что мы сделали, мы сразу же сказали и озвучили, что э, если вас что-то не будет устраивать, мы вам будем возвращать деньги. Потому что... Для нас это не как бы деньги – это не решающий фактор был, а решающий фактор – это было осознание, когда мы видим, что человек меняется, когда он осознает, когда он приходит к себе, когда он расширяется и углубляется. И это невероятное чувство, может быть, даже какой-то какой своей важности, да? что все-таки ты смог сделать, смог провести этого человека к себе. И тебе хорошо от самого себя, что ты помог ему не прикрепиться к тебе, как пиявочки, да, и идти таким важным, что я вот такой гуру, а именно рассказать человеку, который становится тотально самостоятельным, тотально э, сам в себе. И это другие процессы, потому что он настолько становится наполненный, Тебе хочется э, быть в его поле. Не просто ему хочется быть, продолжать в его поле, а тебе точно так же хочется быть в его поле. И это абсолютно другие чувствования. И когда мы вот это вот делали, мы поняли, что очень многие люди, ну, ну не многие, давайте так по-честному, -по не многие. У нас там не миллионы людей к нам пришли, к таким гуру великим, что прямо писаться можно. Нет. Просто были несколько человек таких, которые в определенный момент сказали нам, как, «Ребят, спасибо, вы, нам, вы мне помогли, но у меня сейчас дома настолько тяжелая жизненная ситуация, и мне бы эти деньги, которые вы обещали вернуть, они бы не помешали». Я так, давайте, образным языком говорю. И мы возвращали эти денежные средства. Вот. И когда возвращали эти денежные средства… Э вот было такое тотальное чувство, не то, что человек что-то не осознал, а то, что как будто бы тебя как использовал. То есть ты понимаешь, что ты сидишь в этом чате, ты тратишь туда свое время, свою энергию, свое вот это вот раскрытие направляешь на этот чат, на этого человека, чтобы максимально тотально прийти к тому, чтобы он осознал, насколько он, насколько он клевый. И когда ты видишь, что помимо того, что он раскрывается, он еще говорит, как бы, ребят, вот я до определенной стадии раскрылся, теперь верните мне, а я пойду дальше. И тут пришло четкое осознание, что человек, он не хочет идти дальше. Он э, увидел новый абзац своей жизни. И ему это хватило. Ему хватило вот этого абзаца, чтобы сказать себе, ну как бы я, я молодец, он себя погладил, я молодец, я перешел на новый уровень себя, и на сегодняшний день мне этого достаточно. А что там будет дальше, уже как бы, как бы не важно. И ты понимаешь, что вот в этот момент это идет обнуление тебя. Обнуление тебя в чем? Обнуление тебя в... Том, что, э, нет, это не в том, что ты как бы ты поверил человеку, это твое вот, поверил, не поверил, кто тебя просил верить или не верить, да? этот человек-то ведь ни в чем не виноват. Но ты понимаешь, что ты сам для себя создал такие условия, я сама для себя создала такие условия, что э, со мной может человек общаться какое-то время и днем, и ночью, неважно, в какое время. А потом через какое-то время по своей оценке, не по общим критериям, которые мы определили изначально, да, потому что мы их не определяли, вот, а по своим критериям, он говорит, как бы, ребят, вы сказали, вернете, возвращаете. И ты понимаешь, что ты все вот это вот время вместо того, чтобы уделить себе, своим детям, ты уделил этому человеку, и потом это все, этот человек же и обнулил. И когда вот это вот происходит один раз, второй раз, и ты понимаешь, как бы, а тот ли человек виноват или ты виноват, ты понимаешь, что ты виноват. И Я понимаю, что я виноват. Я себе в определенный момент лгу. Я себе в определенный момент лгу, что все готовы перейти в определенные в осознания себя, в определенные пробуждения, в определенные просветления, в определенное еще что-то. Это я себе набрала. Потому что человек каждый момент своего времени делает именно то, на что он способен. Нет такого, что человек сделал что-то, а потом говорит, а я мог больше. Нет, никогда. В этот момент ты мог только то, что ты сделал. И я понимаю, что в этот момент я могла сделать только то, что я могла сделать. И если я себя в этот момент обесценил, если я себе сказала, что все могут, это я себе вот создала такой мир, которого не существует я. ни кто-то виноват, не те люди, которые не захотели идти дальше, не те люди, которые не захотели раскрываться дальше, а я себе до сих пор вру, я, себе до сих, я себя до сих пор обманываю, что каждый может дойти до определенного момента, что каждый может пройти туда-то. Нет, не каждый может э, идти туда, куда ему сейчас не надо, по определенным критериям его жизненного пути. Это я себя убедила, это я себе говорю, это я себе говорю, смотря на человека, я говорю, ты можешь вот это. А он говорит, иди ты в жопу, ничего я не могу, мне вообще ничего не хочется. Зачем ты меня тащишь сюда, если мне здесь комфортно? И я в определенный момент не понимала. Я думаю, ну там же как бы целый космос, там же целая вселенная. Ты же такой глобальный, ты же такой офигенный, ты же такой это. А у него другая картинка. И это я себя ставила, это я себя ставила выше его, завышая свою важность, а я не, не настолько важна для него в его мире, а я себе придумала, что я такая важная, что я сейчас вытяну всех в состояние пробуждения. И вот этим я какое-то время жила, а другим людям это не надо. И это их правда, это их выбор, и это их жизнь, и им нравится это. Ведь у нас на Земле существует, у нас существуют болото, у нас существует.. Проточные воды, горные воды, которые постоянно У нас существуют озера, у нас существуют моря, океаны. И это все нужно для нашей планеты. И точно так же люди, которые живут, они живут в одном. Там Кто-то живет там в своем болотце, кто-то живет постоянно меняется. И вот эти вот у них какие-то передряги все время в жизни, как в горных реках, там они постоянно бурлящие у них в Кто-то как в море, кто-то как в океане. И это тоже их жизнь. И мне не нужно, мне не нужно их вытягивать на определенные параметры, на определенные критерии, которые я для себя уяснила. Вот что я говорю, что я э, в определенный момент живу во лжи, не потому что люди живут во лжи. Люди живут всегда в своем мире, и он у них на тот момент, в котором они живут, он у них истины для их самих. А то, что я себе придумала для их мира, это уже я себе придумала, какое я имела право вообще придумать то, что они где-то живут, что мне показалось, что они живут где-то не там. Почему я решила, что я вот такая вот классная, то есть да, у меня, я посмотрела, что у меня есть люди, которые приходили, у которых просто вот за два-три за, за, два, за три часа, да, я могу их прощелкнуть, и они пробуждаются когда в личном поле. Когда не в личном поле, то они через какое-то время пробуждаются. И я себе возомнила, что я готова пробудить каждого. А каждому это надо. Представляете, какую важность я в себе развела, что я говорю, что я вот такая молодец, я сейчас пробужу каждого. А кому это надо? И вот эта ложь, она во мне в какое-то время... Зрело, пока э, я сама себя не опустила обратно. <с> да, у кого-то там есть вопрос. А, у вас а, ну, у нас на канале YouTube есть не а, столько вопросов, сколько утверждения. Но и, м, о том, что большинство не хочет жить лучше, говорит Гондис Ракаус. А большинство не хочет жить лучше, мне кажется, это действительно так, да, как вы, собственно, и отметили. Помимо этого, у нас его вопрос задает вопрос, а здравствуйте, Светлана, вены плохие на ногах, очевидно, и много сосудистых звездочек, как долго можно жить без еды и воды. Странный вопрос, как два вопроса, наверное, в одном. Ну, вообще, на, про вены, на ногах и вообще про всю с, э, сосудистую систему я уже говорила, что очень, э, очень простое, очень действенное упражнение, когда вы хотя бы 5 минут в день ходите на пяточках. Потому что пяточки, у меня был где-то эфир, я там подробно рассказываю. И у меня уже есть три случая. Один из них прямо операбельный случай, когда мне девочка рассказывала историю, то есть у нее муж вообще во все это не верит, но у него э, была запланирована операция, и до операции оставалось определенное время. И она говорит, ну как бы у тебя все равно будет операция, но ну, попробуй вот на венах, поход... Ой, фу, на венах, на пяточках походить. И он ходил в течение какого-то времени, когда он пришел на э, предоперационный просмотр, ему сказали, что м, глобальные улучшения, и сказали, как бы стоит или не стоит делать операцию. И он такой говорит, давайте, если есть возможность, он еще оттянул какое-то время, и у него вот эти вот у него были прям огромные шишки, ну, то есть прям операбельная ситуация была. И у него они рассосались. Возможно, это не только из-за того, что ходьба на пяточках, но в том числе это посодействовало. Поэтому, если какие-то проблемы сосудистые, именно сосудистые, то нужно понимать, что сосудистые проблемы это когда не хватает определенной вибрации в нашем организме. И вибрацию сделать, естественную вибрацию нашего организма под наш вес, это самый лучший, самый простой способ – это ходьба на пяточках. <связать> угу. А тут в наших чатах… Обычно у нас, знаете, хоть один, но хейтер должен присутствовать. В данный момент времени, видимо, ваша футболка их распугала, наших хейтеров. Кстати, да, а это обосновлен... я просто вот только, только пришла домой. Они а, успели да. переодеться. Я думала, Ну я демар. как бы это вот ну, я да, уже все знают, поэтому. Правда? Может, я вижу, ну <смех> ладненько. Ну вот я хотел так спросить от себя вот зачастую у ложи является нежелание человека идти в ту область, которая как-то иначе у него ассоциируется с болью, что ли? И знаете, как язык, он обычно развивается в сторону большей лени, например, раньше, а, например, питать себя, ну, а, а сейчас быстрее, если говорить, питаться. Ну, то есть, ну, как бы развивается он в сторону большей лени, как бы и, собственно, наверное, каким-то таким образом и человек упрощает жизнь, чтобы а, избежать тех сложностей и непонятных а, ситуаций и таким образом она он, он обманывает прежде всего себя только от того, что не задействует весь свой потенциал. Это вы как бы об этом примерно, да? Ну, смотрите, во-первых, то, что для меня хорошо, для другого не обязательно быть должно хорошо. То есть то, что я говорю, что развитие чего-то, это же для меня развитие, для него, для, для любого другого, это может быть не развитие и вообще ему это не нужно. Это первый момент, если я правильно поняла вопрос. Потом, что касаемо хочет ли человек или нет вообще вот, чем больше я работаю с людьми тем больше я понимаю что наш мозг он настолько он настолько изворотлив и настолько все выворачивает что как будто бы это так оно и должно быть то есть мы работаем с человеком но ну, например вот с одним из людей я работаю уже практически год я вижу на протяжении года вот эти вот качели Конечно, они все больше и больше выравниваются. Но вот эти вот качели, они настолько... Человек даже не осознает, что его мозг начинает его выводить в определенные стадии. То есть вот так вот, если образно говорить, вот он идет, например, ровно что-то, вот в, определенном, в определенной стадии вот идет все, он устаканился в каком-то своем выборе, в каком-то своем действии. И вот он идет, и вот ему все хорошо, и вроде бы еще чуть-чуть, чтобы перейти на следующий уровень, но его мозг говорит, а давай вот это вот. И он такой, я вот это вот услышал и думаю, вот это попробую. А я уже понимаю, что если вот это он попробует, у него будет на несколько месяцев, как бы он вернется в то предположение, которое было несколько месяцев назад. Но если даже я ему это скажу, он это не воспримет, потому что мозг даже эту информацию не примет, которую я скажу. И мне стоит только зафиксировать этот момент максимально, чтобы через какое-то время, когда отпустит его мозг, отпустит боль его мозга, показать ему это, чтобы он срефлексировал вот этот момент. Это максимум, что я могу, чтобы это было экологически, э -экологически точно, чтобы он пришел обратно в это состояние максимально быстро. Если угу. понятно, о чем я сказала? Да, да, да, понятно. Угу. Вова задает новый вопрос. Я хожу на пятках и на сухих нахожусь одновременно, то есть находить на пятках и на сухих. отлично да, можно так обитать? можно одновременно и нужно. Угу. Угу. Интересно. Раскол, ты красава. Да, разрешение получил. А, так. Знаете, у вот меня тоже заботит вопрос честности, прежде всего. Я, у меня есть знакомый человек, который имеет предельную честность по отношению к другим людям, но все это, вся эта честность перечеркнута а, к нечестности по отношению к самому себе, потому как... А, Человек состоит из неких блоков, и там их достаточно много, и туда он как бы не заглядывает. И получается… Это а тоже... значит, обнуляется. Честность перед другими обнуляется. Именно поэтому он, он пытается э, признаться в честности через других. Но через других – это то же самое, что, знаете, когда вы смотрите в зеркало и вы видите, что у вас прич... что-то не то с прической. И вы начинаете не прическу поправлять, а поправлять зеркало. Это то же самое. Yeah. И пока вы не откроетесь честностью перед самим собой, <coughs> чтобы вы не говорили другим, это будет на, э, на тонком плане, это чувствоваться. Они будут это слышать, но не примут даже тот совет какой-то. Может быть, даже если они попросили какую-то рекомендацию, они ее не воспримут, они ее не перепроживут, потому что внутри в нем этого нет. нас... Mm -hmm. Nos... Поднятая рука. Я прошу организатору предоставить возможность поговорить. У меня таких прав нету. Оля, говорите, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана, вот подключилась и услышала очень много созвучного. Благодарю вас. Вот. И у ну, меня эта тема уже так немножко волновала, даже потому что тяжело в нашем мире быть абсолютно честным. И у меня есть личные примеры, когда это было очень-очень невыгодно, и я могу даже их озвучить, и мы можем их обсудить, если возможно. Вот, например, ну, у меня в детстве, например, мама, чтобы не, не попортить самоотношения, она очень сильно, поняла, что она очень сильно не любит кошек, а у меня был самый лучший друг кошка, но мне было тогда лет 6, 7, 8, вот, и в какой-то момент она сказала, что кошка убежала, то есть, ну, сама по себе ушла, хотя я не знаю, как это можно было, возможно было, потому что мы жили на пятом этаже, но я ей поверила, и поэтому наши отношения, они... Не, не испортились, хотя если бы она мне сказала правду, то они бы, наверное, очень сильно испортились. Я спала вместе с кошкой под одеялом, то есть она была для меня реально очень близким существом. Вот. И второй пример. У меня был очень хороший друг, дружбой которого я очень сильно дорожила, и у нас были ну, реально очень хорошие отношения, и я много пользовалась разными фишками очень хорошими из-за того, что у меня был такой друг. Вот. И мне было просто приятно с ним находиться. Вот, но в один момент он сказал, мне поставил ультиматум, он сказал, вот если ты будешь это делать, то мы с тобой не будем друзьями, вот, а я же такая честная, я сказала, ты знаешь, я это сделала. Ты меня прости но я не могу так я, я я хочу этим заниматься то есть я была такая честная и он действительно э, перестал со мной дружить то есть он человек слова и смотрите я все поняла давайте я сейчас быстренько отвечу на этот вопрос я вам отвечу в двух словах То есть мы не будем разбирать вот прям тотальной ситуации что в первой что во второй ситуации э, у вас идет обесценивание самой себя Изначально вам показала мама, насколько, насколько она не ценит э, ваш выбор, насколько она не ценит э, ваш, ваш тот образ жизни, ваши те предпочтения, которые, которые в вас. Она их обнулила изначально, и вы это приняли через, э, через неправду, вы это приняли. И потом у вас появился такой же друг, который точно так же э, вас обнулил, После того, как вы себя, вы точно так же себя не принимаете. То есть вы, вы себя не принимаете такой, какая вы есть. То есть вы себя в жизни всегда обнуляете. Вы всегда, скорее всего, вы делаете что-то для кого-то. Вы хотите быть хорошим, хорошей. Вы хотите сделать кому-то, причинить кому-то добро. Хотите, вы, если там, например, вам скажут, либо ты съешь, либо там дашь вот эту проюшку хлеба кому-то другому, ты, скорее всего, дашь эту проюшку хлеба кому-то другому. Ты всегда себя ставишь не во, главу, не во главу своего мира. А что это значит? Это значит, что твой, твой, твой мир разрушен, потому что в твоем мире ось твоего мира – это только ты, потому что это твой мир. Кроме твоей оси в твоем мире больше никакой оси не может быть. Если ты свою, себя не ставишь во главу своего мира, то твой мир разрушен априори. И сейчас твой мир разрушен, потому что твои, вокруг тебя всегда есть кто-то главный, но не ты. Ну, а, я могу согласиться с этой гипотезой. Вот, но еще, если, например, они, ну, ставить себя в центр своего мира постоянно, тогда нужно просто уйти из семьи. нужно уйти... Почему? Потому... Нет, ни в коем случае. На ты на же жизнь... разделяешь наедине с собой, потому что обязательно нужно что-то сделать для кого-то. Нет, это неверно. Это же неверный подход. Это же ты, ты же опять через лошадь идешь. Ты же обманываешь, то есть ты свой мир разрушила, и теперь ты хочешь вместо того, чтобы у тебя был мир на твоей оси, ты хочешь поставить много опор, чтобы эта крыша не рухнула, и оправдывай это. То есть это то же самое, что я бы оправдывала, говоря, что я все делаю для детей, я все делаю для кого-то. Вот вы посмотрите, что я делаю для вас. И как бы перекладывая все время на кого-то ответственность, что я такая хорошая, перекладываю на кого-то ответственность. А по-честному, что значит по-честному? Это когда я говорю по-честному своим детям. Я уже приводила этот пример, потому что он достаточно грубый, но он правдивый. Это когда я по-честному говорю своим детям. Я говорю, для меня в моей жизни главное я. Главное, чтобы, я, чтобы я, мне все нравилось. Я делаю для, все для того, чтобы я улыбалась. Я делаю для того, чтобы я была счастливой. Что мне приносит? Я делаю все для того, чтобы я была, там, например, богатой. Что мне приносит улыбку? Мне приносит улыбку, когда мой ребенок улыбается. Мне приносит улыбку. Мне приносит счастье, когда мой ребенок счастлив. Мне приносит улыбку. Я зарабатываю достаточно денег, когда я понимаю, что я могу получить эту улыбку когда мой ребенок там например входит в определенную секцию за которую я могу заплатить я получаю улыбку и это по-честному я все делаю для себя то есть я своего ребенка осчастливливаю для себя он мне не должен никогда будет за это и это по-честному и он пользуется вот этими улыбками, благами и всем, не потому что я ему даю, потому что я такая хорошая, и он потом должен будет отплатить, когда вырастет, а потому что я это делаю для себя, я кайфую от этого. И он видит рядом с собой абсолютно счастливую маму. И он берет модель этого поведения, и он становится абсолютно счастливым человеком для самого себя и передает дальше, как, это как сеть такая получается, как паутина. И он для себя, он себе найдет спутницу, которая будет абсолютно счастлива, и они будут дополнять друг друга. И у них появятся деньги из изобилия себя. Ой, дети, из, ну и деньги тоже. Из изобилия себя, а не потому, что нужно создать новую черепу общества. И это будет по-честному, это будет тотальная ответственность за самого себя, не перекладывание, что я тебе дал, а ты мне вот что? Не перекладывание, что а как же моя семья? А твоя семья, значит, ты, ты чувствуешь, что она неполноценна, ты создала себе неполноценную семью, которой ты чувствуешь, что ты должна додать, Ты уже себе неполноценный мир построила. Угу. А, так, ну ответ получен более чем отчекающий. И у нас тем временем еще одна рука Артур Юдин. Я прошу предоставить Артуру слово. А, Привет, говорите, Я слышно? Да, слышно. Приветствую. А, рад вас слышать. У меня такой вопрос появился. Вот. Как быть, если? Ну, в общем, я слышал информацию, что якобы зимой проще голодать, и летом, ну, как бы много соблазнов, все такое. Нет, это... голодать это... вообще не нужно. Это выкиньте а. это из головы. Согласен, это да. все ерунда, это все бредни. Голодать mm -hmm. не нужно. Если вы идете в очищение тела для, для чего-либо, это одно. Если у вас тело плюс минус здоровое, то идите на осознание себя и еда, она отвалится. Это уже проверено. Вот сейчас вот, который на трехдневном, не знаю, марафоне, ретрите, неважно как, который приезжал человек из за рубежа к нам. Вот сколько уже прошло времени, он, он практически не, не, не ест. Но за это время, там за сколько там уже прошло, сколько, недели, да, он съел там одно яблоко, что ли, то не целое. Не потому что он не хочет есть, не потому что я его загипнотизировала там или слава своим образом жизни, а потому что это тотально неинтересная игра стала для него. Он перешел на новый уровень себя. И у него нет интоксикации, у него нет слабости, он ходит в тренажерный зал, он там, сейчас вот он находится там в Лондоне, он ездит так и так ездит по миру, и у него у него отвалилась еда, ему неинтересно играть в эту игру. Пока вы голодаете, вы будете голодать. Это да, голодать я... это дефицитарность. Согласен. Я про другое немножко хотел спросить. Вот у меня недавно был такой эксперимент что, ну, два года я как бы на сыроедении был до этого два с лишним и решил просто попробовать что будет если я съем вареные немножко и сразу же заболел короной до этого я два года с лишним ни разу не болел даже гриппом. сразу у меня поднялась температура 39 градусов в общем все тело начало ломить голова болеть Пошел к врачам, они мне сказали, что якобы это все желчь ударило в голову. И я да, действительно заболел вот этой короной. И типа вот так вот. Ну, что удивительно, я через 4 дня встал на ноги, обратно вылез. То есть я обратно перешел на среднее. Ну, голодал, естественно, в течение тех 4 дней. Я ничего не ел вообще. Потому что мне просто не хотелось. Я понимал, вот как реально... вот. Что же и такое изнутри ощущал, как будто вот что это ну, уже серьезная игра, то есть это уже не та ну, детская лепет, лепет, лепетня, которая была у меня до этого. То есть, пока нам тело позволяет здоровое, мы все это как бы пихаем, пихаем, пихаем, кайфуем, удовольствие получаем. Но только получается такой выбор, либо ты? Ну, в общем-то, в серьезный такой выбор, то все, уже там четкие движения, четкие действия, абсолютно никакого лишнего вообще действия у меня не было за эти четыре дня, как будто вот ходил, ну, даже ну, мне, если честно, немножко понравилось, хотя был, было такое очень серьезное, но ну, боль, была такое, ну, неприятное состояние, в общем. И в итоге я вылез, вылез, в общем, сейчас ну, в общем, проделал еще там пару чисток и ощущается, что вот с холодами у нас в Москве, в общем, холод теперь э, минус еще, не минус, но как бы 10 градусов вот и скорее будет скорость еще ниже, а еще буквально два дня назад там было плюс 25, плюс 26 и вот ощущается, как вот на холоде Стало немножко отпускать вот это безумие, то, что что-нибудь есть, что-нибудь есть. Вот уходить стало вот это. И я понимаю, что это все программа. То есть это все мне заложили в голову, и я теперь это все протаскиваю. Вот. Но все же как от нее избавиться? Как вот выкинуть ее из головы? Хотя, не знаю, стоит ли сейчас на этом этапе или воспользоваться ей этой программой? Я благодарю Ну, смотри Артур, пока у тебя есть эта игра и пока тебе пока ты ее видишь пока ты видишь эти правила ты в нее играешь если ты будешь через насилие из нее выходить ты не выйдешь из нее ты будешь вечно голодающим вечно замерзшим вечно голодным холодным раздражительным как только ты выйдешь к самому себе Тебе это будет неинтересно, неважно, это холодно или жарко. Абсолютно неважно будет. Мы же очень часто, мы про, я про это и говорю, вот этот эфир, он про, что? он про то, что мы очень часто не можем выйти к самому себе, мы обманываем. То есть я сейчас рассказала про обман себя, к самой себе. Но вы же можете точно так же рассказать, что про обман к самому себе... Просто я же не могу за вас это сказать. Но вы сейчас, вот ты сейчас себя обманываешь. Ты говоришь, вот я хочу, ты, не, ты хочешь есть, но ты себя обманываешь, выходя на голод. Но ты выходишь на голод только лишь потому, что ты себе придумал, что это полезно. А у тебя нет заменителя, тебе неинтересно жить в чем-то другом, у тебя нет эмоций, у тебя нет чувствований, чтобы ты не думала о еде, чтобы тебе это было неинтересно, и поэтому ты идешь через обман к самому себе, убирая еду, думая, что ты выскочишь куда-то, но у тебя, вся, у тебя в голове одно меню складывается, а чтобы поесть, а какая бы погода, а вот в эту погоду мне лучше есть или не есть, а вот это вот у нас, это же вообще про другое, ты постоянно в самообмане, ты тратишь всю энергию на обман, почему? Вот эти вот, почему сыроеды, голодоеды, почему они постоянно вот как анорексики ходят? Потому что у них вся энергия уходит на то, чтобы проголодовать. Вот столько-то, ну-ка, еще нужно отчитать. Вот вчера я голодал столько-то, а на этой неделе столько-то. Я мощь, я рекордсмен. А чего ты добился? Ноль, ты ушел вниз. Ты ничего, ты все это время, ты просто пропустил это время похода к самому себе. Ты ушел в голод и в составление меню, что ты будешь. Что ты будешь делать, что ты будешь есть, как ты там эти хлебцы засушишь, что ты там какие там, на каком рынке ты с кем скооперируешься, чтобы купить ящик каких-то полугнилых фруктов, либо овощей, овощей? там еще что-то. То есть вот эта вот жизнь вокруг еды и ты хочешь выйти из еды, крутясь вокруг еды. Это не получится. Просто оставь. Ты хочешь есть – ешь, но ты иди к самому себе. Да, когда мы заболеваем, я, я тотально уверена, я сама через это вышла, когда мы заболеваем, нам нужно убирать еду и жидкость. В определенных случаях жидкость не нужно убирать, но это, это все индивидуально. И тогда мы… Подтягиваем свое тело, чтобы оно нас не оттягивало от пути к самому себе. Вот для чего это нужно. Когда ты больной, то ты не можешь прийти к самому себе. Тело тянет, оно болит, оно стонет. И чтобы этого не было, ты его сначала исцеляешь через голод, а потом идешь к самому себе. А если ты здоров, иди к себе. Ты хочешь есть – ешь, только есть определенные методики как проще будет не, а, уменьшить вот это вот а, питание, чтобы мозг не засорять, не, не загрязнять едой. Ты, ты как бы кушаешь, но, но у тебя оно не загрязняется едой. Вот. Но это я тоже на общее обозрение говорить не буду, чтобы каждый не начал применять к себе, потому что это не всем нужно. Вот. Но ты не через обман, через правду к самому себе. Ты хочешь есть – поешь. И чем больше ты бабушка, будешь правы… Вечер не хочу. То есть зависит от времени суток. Бывает, ну, бывает хочу, бывает не хочу. То есть либо вот это появляется. То, мы то сейчас желание. с тобой говорим о еде, а не, тебе, не о тебе, понимаешь? Очень, вот, mm -hmm. Я почему э, сейчас делаю огромный акцент на этом? Потому что многие люди, говоришь, иди к себе, они говорят, окей, а сколько раз есть? Ты говоришь, иди к себе, они говорят. Хорошо, в какое время суток? Ты ему говоришь, иди к себе. Ты говоришь, а лучше с овощами или с фруктами? То есть, понимаешь, вся жизнь вокруг еды, да. а она мне сейчас не неинтересна. В моей жизни она практически отсутствует, даже у моих детей. И я говорю, ребят, идите к себе, там интересно. И как только вы начинаете зацикливаться на еде, я вас все время пытаюсь отсюда вывести. Не думай, хочешь поесть? Поешь, но не думай об этом. Просто поел и забыл. И иди снова к себе. Я был в себе, когда ну, где-то месяца три назад я в себе был. Как бы, а сейчас, не знаю, наверное, расстройство произошло какое-то опять. Приезжай на ретрит, понесло. я тебе это расстройство подлечу. Да, хорошо. Буду. Благодарю. Спасибо. Все, благодарю тебя, Артур. Ну что ж, друзья, у нас пока уже вопросов больше нет. А время достаточно позднее. В принципе, если нет вопросов, как у вас все это? Вот, если вопросы... Да, позднее. я вот только вот в... В Ютубе читаю, да, Христос сказал, питаться можно маной небесной, звезды всегда выбрызли. Ребят, я вам могу сказать однозначно, и говорю это каждый раз, я уверена, я знаю на 100%, что еда и жидкость, они не нужны для, абсо... для комфортного и для максимального существования и жизни самого себя. Я это знаю абсолютно точно. Но чтобы, при, чтобы к этому прийти, нужно и к этому идти лучше через самого себя. У некоторых это получается через болезнь. Поэтому, ребят, не зацикливайтесь, идите через себя. И у меня сейчас все эфиры, по-моему, нацелены на то, чтобы, чтобы вы, вот, было вот это вот понимание, что такое я, что такое честность, что такое честность перед самим собой, какая бы она ни была нехорошая, не неприятная. Вот. Поэтому я вас всех люблю, всех обожаю. Спасибо вам огромное за вопросы. Спасибо за то, что приглашаете меня. Вот. И следующий эфир тоже будет, опять же, для того, чтобы прийти к самому себе. А Еда – это не наш случай. Но чем больше мы на ней зацикливаемся, тем больше она в нашей жизни. Поэтому не зацикливайтесь. Хотите поесть – поешьте, но идите к самому себе, и она у вас отвалится. Мы, мы способны наше тело, наш, нашему телу, нашему э, белковому аватару, не нужна, э, не нужна еда, чтобы строиться, чтобы расти и чтобы функционировать до какого-то предела. Спасибо большое, Света. Через неделю мы с вами снова увидимся. Большое спасибо, было очень интересно. Спасибо Куда большое.